Зигомикота – микроскопические, часто одноклеточные грибы, имеющие хорошо развитые гифы без перегородок и неподвижные споры. Мицелий этих грибов хорошо развит и разделен на клетки. Представители вида ведут наземный образ жизни. Бесполое размножение у зигомикота происходит неподвижными, лишенными жгутиков спорами. У зигомикота особый тип полового процесса зигогамия. Зигомикота играют большую роль в образовании гумуса, перегноя. Среди них значительное число видов сапрофагов, которые разлагают органические вещества на неорганические. Они широко распространены в почвах разных типов на экскрементах. Многие виды зигомикота Развиваются на различных пищевых остатках и продуктах. Небольшая часть зигомикота – хищные грибы, обладающие клейкими гифами и ловчими кольцами, и питающиеся простейшими нематодами и мелкими личинками насекомых.